Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – помощь для него, либо за него. Когда вас просят об услуге, когда вы пытаетесь кому-то помочь, задайте себе вопрос. Вы предоставляете эту помощь этому человеку, либо делаете какую-то работу за него? Это очень важный вопрос. В первом случае, если вы человеку действительно помогаете, то ваша помощь необходима, жизненно порой необходима. Человека сможет попросить то услуги, которые он физически фактически не может сделать без вашей помощи. Либо он отсутствует, либо в силу каких-то обстоятельств, либо физических ограничений он не в состоянии это сделать. Тогда ваша помощь действительно необходима. Как говорят, этот человек без вас как без рук. Смело делайте. Не мешкайте и не сомневайтесь. Но если вам манипулируют, если ваша помощь необходима лишь ему для того, чтобы потешить свое самолюбие, вы можете оказаться в сложных обстоятельствах, которые называются манипуляциями. Когда вы необходимы в силу его тщеславия, того, кто просит вас об услуге, а не просто об услуге постоянно. Им днем и ночью нужна ваша помощь. Он звонит, пишет, встречается иногда требует, часто обижается, вы становитесь врагом, когда вы отказываете в помощи. По сути, эти люди могут справиться сами на все сто процентов, но они занежены, заласкины и невероятно ленивы. Не ройте могилу вашим отношениям, не делайте за него то, что он в силах сделать сам. Ставьте точку на таких отношениях и говорите об этом человеку смело, если, конечно, это уместно. Уместные случаи – это когда вы говорите с детьми, с близкими вам родственниками, которые могут адекватно оценить. Ваш отпор и расценят это правильно, дипломатично. Но есть люди, которые этого не поймут. Поэтому лучше промолчите, откажите, отвернитесь, уйдите, сделайте вид, что не, болели, не поняли не или не услышали. Всякие отношения, основанные на манипуляциях, приводят к раздорам. Как раз на такие просьбы, когда человек делает за кого-то какую-то работу, а потом просто отказывается, на него всегда злятся. Вот такие отношения как раз и говорят сделал добро, отойди на безопасное расстояние, либо добро наказуемо. Это именно тот момент, именно тот случай, когда вы постоянно помогали и вдруг отказали. Не захотели помогать, либо не было у вас возможности этому человеку помочь. И тут вы мгновенно становитесь врагом, ведь он же привык. Это так кайфово для него постоянно просить помощи и получать ее в любое время суток. Вы, кукла, фактически в руках этого человека. Не позволяйте. Не позволяйте собой управлять и манипулировать. Не будьте игрушкой в его руках. Всегда задавайте себе вопросы. Что вы делаете? Для чего? Ради чего. Если ваша помощь действительно необходима без нее, этот человек просто не сможет. Тогда, конечно. Предоставляйте помощь любую слову. как только вы задумаетесь, что-то человек может это сделать сам. Вы игрушками в руках отказываете, не сомневайтесь. помните, вы помощь должны делать для человека, но не за него. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.